Привет, смотрели аниме Мопсиха 100? Нет? Тогда бегом смотреть, а я же составил топ 5 сильнейших персонажей из вселенной Мопсиха 100. Приятного вам просмотра! Пятое место занимает Ханадзава Теруки, крутой блондин, который немало раз проигрывал и возвращался с новыми навыками. Хоть Ханадзава проиграл с Шимадзаки, позже он стал куда сильнее. У Теруки все базовые силы сильного эспира. к тому же он может сопротивляться влиянию других психотропных веществ. Однажды съев конфеты, он позже их выблевал и понял, что все вокруг стали зомби и пошел решать проблемы. Телекинез, Ханадзава мастер телекинеза, все, больше ничего тут говорить. Телекинез может делать свой галстук опасным орудием. Прокачавшись, Теру смог вас H3 Барьера. Имбовый навык Теруки при встрече и борьбе с другими эсперами по итогу он заимствует их способности. Терус скопировал способность Терады, воздушные хлысты, Терус мог управлять огнем после битвы с Миагавой. Последний имел навык пирокинеза. Телекинический взрыв скопировал у члена Когтя, внезапно напавшего на его дом. И напоследок имеет способность создавать эфирных клонов. На это же место можно приплести все Сузуки, ведь он имеет огромный потенциал. Но мне больше по душе Теруки. И, и там, и, и, и, и, да, идем дальше. А ты всесторонний развит. Четвертое место занимает Шимадзаки. Мало что известно об этом персонаже. Был одним из участников организации эсперов, состоясь в пятерки в когте. Шимадзаки весьма самоуверен, ведь кроме босса когтя, его никто не одолевал. Его способности были показаны во время похищения премьер-министра, где он, будучи слепым, без проблем уклонялся от пуль, а также телепортировался в мгновение ока. Как и у всех эсперов, у него есть базовая сила, что-то вроде телекинеза и барьера. Телепортация – основная способность Шимадзаки. Скорость телепортации высокая и не имеет ограничений в использовании. С помощью нее он может проникнуть внутрь барьера Эспера и конечно телепортироваться куда угодно без проблем, раз уже бежал от ауры Шигео. Как говорил уже выше, хоть он слеп, но психические силы дали ему другое зрение. Шимандзаки может предсказывать удары, и тогда он телепортируется либо ставит барьер. Однако у этой силы есть слабость, если его отвлечь, то он на мгновение ОКА становится уязвим. Ультра Шимадзаки под названием «Глаз Разума» обостряет его чувственно выделенные объекты, например, на его врагов и узнает их слабые места, тем самым обезрядив их за секунду. Противники падают без сил, зрение их затуманивается, во время ульты он не видит тех, у кого очень слабая аура. Поэтому Рейген его ушатал. Я встречу тебя лицом к лицу. Самооборона! Тчетное третье место занимает Кейдзи Магами сильнейший злой дух, а ведь некогда был хорошим эспером. При жизни он пожрал злых духов и в итоге сам стал духом. Из Ачивок победил на первых раундах моба, без проблем справился с Мини-Гишей, который состоит в супер пятерке. Как любой дух, он может селяться в тела незащищенных людей, имея те же способности сильных эсперов, телекинез и тому подобное. Обладая телом Масагири, Магами смог воссоздать искусственный мир для моба, где его силы были под контролем. Моб проживал ужасные дни и чуть ли не сорвался не вступив на путь сла. Определенно, в ментальном борьбе магами победил Шигеву. Как говорил, при жизни он поглотил множество злых духов. Теперь же он может ими управлять. Множество злых духов напали на моба разных видов и величины. Когда моб победил магами, призраки вышли из его контроля и начали сеять хаос. Даже моб не сумел их всех уничтожить. Правился Шигеву только в бессознательном состоянии. А также у него есть способность поглощения жизненной силы. Магами выйдя из колбочки, мигом высосал жизненную силу члена в когте, а затем продемонстрировал хлорок превозмогающую силу мини-гиши. Тебя Стой! Не вмешивайся. Второе место занимает главный антагонист второго сезона, а именно Таичиро Сузуки, бывший босс организации Кокоть. Всю жизнь Тайчира накапливал психическую силу и мог воссоздать те же проценты моба. Известно, что Шимадзаки проиграл ему и поэтому присоединился к Коктю. Сузуки мог накапливать психическую силу и передавать его другим. Так он накапливал для захвата мира энергию 20 лет. Босс может контролировать процентную мощь. К сожалению, при 100% его тело не выдерживает такую нагрузку. Сузуки – хорошо развиты разные навыки. Телекинез, психические лазерные лучи, огромные энергетические взрывы, ударные волны, гравитация, пирохинез, криокинез, аэрокинез, электрокинез, плюс создание эфирных клонов. Очень приятным бонусом является способность поглощать чужую энергию. Когда у Тойчиро не хватало энергии, он принимал удары моба и пополнял свой запас энергии. Тойчиро при 100% настолько кардинально изменился, что стал крупным и был сверхбыстр. Тогда моб начал чувствовать угрозу для своей жизни. Надежда сделать из тебя хорошего человека уже исчезла. Очевидно, что первое место хранится для нашего главного героя. Шигео настолько силен, что разбомбил весь город, и почти никто из эсперов не смог его остановить. Можно подумать, что в бессознательном режиме можно попусту потерять большое количество энергии, однако нетушки, моб начинает поглощать его из окружающих. Как и босс когти, Шигео может накапливать, поглощать и передавать свои силы другим. Каждое его стопроцентное состояние эмоции проявляет разную природу силы. Одни для уничтожения, вторые для созидания, третье — поглощение сил, и тому подобное. Когда моб отчаялся переубедить после когтя, его эмоции переменились, и он был достаточно силен, чтобы деформировать тело тайчиро. Навыки, которые со временем он приобрел, это хлорикинез, духовное состояние и астральная проекция. И конечно, три вопроса: это особое состояние, в котором Шигео иногда впадает, когда теряет сознание в результате сильного стресса, или когда его физический сосуд разрушается. Когда 3% активны, Шигио может освобождать всю свою скрытую силу, что позволяет ему достичь уровня психической силы, намного превышающего 100%. Пока ты смотришь на неё... <звы> Гипнотический удар! Нулевое место занимает легенда. Сильнейший учитель могущественного ученика Аратака Рейген. Он единственный, кто смог остановить Шигеву. На этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Как же грустно от того, что моб -сихо 100 закончился. Данное анима остается у меня в сердце, оно подарила мне множество эмоций вместе с тем, как моб начал развиваться. До скорой встречи.